Друзья, я снова приветствую вас на нашем канале. Сегодня речь пойдет о новом водородном газогенераторе Optic 350. Эта версия газогенератора предназначена исключительно для работы с использованием ювелирных горелок типа рубин или аналогичных. Газогенератор отлично подойдет для использования в ювелирных мастерских, в мастерских стоматологических, в мастерских по ремонту и производству изделий оптического назначения и так далее. Немножко расскажу о технических характеристиках. Потребляемая мощность газогенератора не превышает 1300 ватт в час. Производительность газогенератора до 350 литров газовой смеси в час. Газогенератор оснащен системой углеродного обогащения. Газогенератор очень прост в обращении, на панели управления найдется только кнопка включения и выключения подачи питания, колесо для ограничения потребляемой мощности манометр для отслеживания давления газа внутри системы, амперметр-вольтметр для отслеживания потребляемого тока и напряжения и температурный контроллер для автоматической работы системы охлаждения электролизера. А также на панели размещены быстросъемные коннекторы для соединения газовых рукавов горелки с газогенератором и визуальный уровнемер. В верхней части корпуса газогенератора есть две горловины для заправки электролита и добавления дистиллированной воды, а также вторая горловина служит для заправки жидких углеводородов. В задней же части газогенератора расположены два сливных крана. Один предназначен для слива электролита, другой для слива бензина и конденсата. Горелка рубин поставляется вместе с газогенератором. Горелка комплектуется пятью различными насадками с соплом различного диаметра. В том числе самые маленькие насадки номер 1 и номер 2 укомплектованы рубиновыми наконечниками. Друзья, этот газогенератор у нас есть в наличии, нет необходимости ожидать его изготовления. Поэтому, если вы изъявите желание его приобрести, пожалуйста, связывайтесь с нами по электронной почте, и мы с удовольствием направим его в ваш город. На этом я буду завершать свое видео. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои комментарии под видео, ставьте лайки. Всем пока!